И всем привет, мои дорогие друзья. С вами снова Скайзекит. И сегодня я прохожу уже, пос... мне кажется, последнюю или предпоследнюю часть про... карты проклятия. Э... Проклятие, часть 7. Возьмите снаряжение, и сундука. Ага, я взял. А, из дверка. Даже не заметил. Мои слуги остановят тебя. А вот, ничего у тебя не получится что я буду держаться до последнего. Когда до последнего, значит до последнего. И ничего у тебя не получится. Сейчас погоди И мы продолжаем. Э, как я понимаю, здесь надо найти рычаг, чтобы открыть эту дверь. Не будем его находить. У нас на это есть рука. Сейчас погодите 5 секунд. Так, мы продолжаем. Я просто здесь сломал фильм. Вот, быстренько так вообще. Значит, мы продолжаем. Так, бежим, бежим, бежим. Я же сам шах шахтер. Я помню, что в таких э, горах должен быть домик шахтеров. Я должен найти такой домик и спросить, как выбраться отсюда. Так, ладно, спаун, Пошли за родину. За Россию, за Мадушку, за все, что есть, в общем. Бежим, бежим, оп-оп-оп. Вс, здесь, здесь чё? Вот так, вот так, вот так, ес. Yes. Вот так, стой, стой, стой, стой, стой. И вот так, разумеется. Так, надо идти аккуратнее, главное не сорваться и не упуститься вниз. Эх, ха-ха-ха-ха. И что? А, нам сюда нужны. Вот так. Вот так. Ч? Нет, моя последняя надежда превратилась в зомби. Что же мне делать, король Дарус? Аха! Тебе уже никто не спасет. А может мне обыскать его в сундуки? Может, я найду что-нибудь полезное. Давай. Алмазы и золот... или золото? Катя, читаем. Э! Она не открывается. Кирка, Сива Шахтера! это было легко так здесь что-то еще должен быть мне кажется э, что-то типа такого что-то такое спам будет да иди все так вот это путь наружу Поехали. Ну и сейчас все как всегда начнет взрываться. Что? Я лично вам говорю, я не тупой А мы должны вот по этому идти. Все, все я уяснил. к нему. я потратил столько сил чтобы избавиться от проклятия и наконец время пришло я тамщу за все это я его убью его. отлично отлично все офигенно ну что давай давай кто на меня там так, знакомые родные А знакомые родные Иссушитель говнюк, я отомщу за это дагус Все, Даргусу конец. Потому что я его пришел мочить тут. Я сказал ему конец. Э, нет, не надо, Маситя. Конец этому Даргусу. Моя любимая стрела. Я тебя отомщу за все. Где ты, да? А у меня, а у меня же все самое легко. Где ты нечисть проклятая ух ты нечисть! Вот так. Эй, какой там Леш? А, Леш сверху там, там этот, там Леш сверху вот он. Получай. По, это чего, щебахомил, хам? Фухам, получай хам, получай. Ах ты псино, получай. О, получай, я уже не один раз побеждал сушителей. и ты у меня будешь не первый, не последний. Тебе понятно, ты? Я все уяснил, надеюсь. Так, я боюсь. Пусть подлетит поближе. Это он медленно слегка тут нагибает. Так, бак, вот так. Вот так. Ой, ты что творишь? Я тут вообще не понимаю, ты что вообще борзил? Там свинья на меня, короче. Это... У -у -у. Так. А, типа для восстановления, что такое? Что там у меня? Ой, блин, там эти. Там эти леши. Давай. Там еще вот так получей. Лысый пошел он. А ты ч говнюк? Э, а ты ч Я еще в стрелу в жопу засунул и тебе тоже и тебе вот так хедшот. Вот так. Что такое? Да подойди ко мне, давай поближе. Вот так, давай познакомимся, давай познакомимся. Ты ч вообще обозел? Ты че, вообще обозел что ли? Какой лишь он творит, да? Так, где исполнитель есть? Я это знаю. Есть дед спаунеры? Так, а если нет, то, -то капец тебе. И тебе капец. Ай-яй-яй, да вы что творите? Я вообще вас тут сейчас сурую всех. И тебя даже. И тебя. Ай-яй-яй, ну ты крипер вообще кто такой? Так, офигительно, здесь засадили засаду, да пошел. Ты говно, получай, получай, получай, мне скажу. Да он меня обижает, ему люди. Так как его, блин? Я вообще не могу понять, как ему. Садить хоть что-то. Да что такое-то? А вот что, только с меча можно убить, что ли? Офигевай, я просто фидела. Он вообще мощный человек. Так, мы его нахнем, мы его как-нибудь скажем. Где ты? Что? Никак, да? Вот так. А если так? А если так? А, -а, а где ты? Говнюка. Ничего, где ты? Вот он ты. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Мне от вас избавиться, Мне от вас надо избавиться. Вот так, так. это что-то есть. Туда надо забираться. Я заберусь пока что туда. Подождите. А, так, я не понял. Он каким-то чудным образом взял и исчез. Что за фигня? Я его просто реально не мчила, я сюда забирался, пока что он взял, куда-то свалил, а тут Даргус все равно появляется. Э, так, я вообще, ну реально не понимаю, как куда он делся-то. Я, конечно, блин, я вот короче, забирался, я просто не понял, куда он делся. Я, конечно, понимаю, что, как всегда, может блин, быть, что-то такое, но мы Даргуса убили. Я сказал, мы Даргуса убили, значит, мы его убили. Кстати, он сюда, кстати, залетел почему-то здесь им Ну что, боится за Же, что ли? Я кстати, так и не понял. Ладно. Мочим мобов. Че, мобы? Давайте. Ну то, то опа, опа. Оп. Ну давай, кто следующий. Ты что ли? Ты? А ты? Нет, ты? Вот так, а вот так, а еще так. Так, вот так, вот, вот и так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. И вот так. И вот и вот так особенно. А вот так вот. А как тебе так нравится? Да? Он ты чё, вообще борзевший С... Питер Пэн? Все Питер Пэн. На тебя в голову меч, на тебе мечем. Вот так, на на. На, -на. на тварь. Ты ч, тварь? Вообще фиг Так кто-то на меня, давайте. Быстрее, я думаю. Ну давайте кто про... пропал без вести, ага. пропал без вести. Так я пошла здесь Ой, не не не, простите, я вас не знаю. Я сегодня не с вами не знакома, только знакомился с Даргусом. А вы кто такие? Кто вы такие, леси? куда вы а? Ну, я думаю нам пора заканчивать этот а вот меня убьют с вами был я сказыкит подписываться на канал с вами был сказыкит я повторяюсь сейчас мы хочу вот тому челу к бину поста. я не понял ты чего вообще что ли а так а вот так да что такое вот по нему запросто попасть Это вообще как будто там а не я все готов вот так и так, ну как вообще так-то? Вот так. А вот так. Чё, как они там спальнятся? Я не могу никак понять. Слушайте, я спалился, да? Я сейчас просто взял гемов, потому что я не Как они здесь заспавнились? ха ха ха пока. Чё, как вы здесь спальнитесь? Вы... Все, я убил Даргуса. взрывайтесь кто там сколько хочет а я от вас ушел да, наверх хочет посмотреть ты вообще здесь каким образом оказался так как даргус здесь не вылетел нет да почему у меня шкала-то показывает а? что у нас здесь я не могу ну, ладно будем считать мы его убили и все равно всем спасибо за просмотр. С вами был Скайза Кит. Всем удачи. Всем пока.